Это сквер возле голубой мечети, возле мечети Сердца Чечни. Вот, начинает загораться фонари. И, блин, закат не успеем, не сможем, ну ладно. В общем, мы сейчас идем на смотровую, которая находится на 33-м этаже. Это вообще-то вертолетная площадка для посадки. Но так как особые вертолеты сюда не летают пока, люди поднимаются туда и смотрят на панораму города мы получается поднимемся сейчас и панорама будет ночная, то есть весь Грозный будет в огнях да тут просто уже сейчас красиво и кстати, что интересно, очень много народа гуляет по бульвару Исамбаева, который как Арбат в Москве у них у Грозно очень много молодежи и это блин при том, что зима как бы не лето и достаточно прохладно Вообще, конечно, красиво Владикавказ чем-то напоминает, но не во Владикавказ Тут какая-то своя особая самобытность Я думала, конечно, что понтов будет больше Но очень много мечетей И как бы видно, что это все, не знаю, как сказать, достигалось трудом То есть это не с неба упало, это не ввалили денег а, вот она вот эта вот звезда. Ну да, ее сверху надо смотреть. В общем, движемся в сторону смотровой, смотровая вот... вот она.